сорт томата амишей картофельный лист это среднеспелый сорт томата 110-120 дней проходит до созревания высокорослый сорт метр шестьдесят метр восемьдесят лист у этого сорта картофельный очень отличная урожайность у этого сорта плоды вот такие насыщенно розового цвета они плоско округлые и слегка приплюснутые они гладкие без пятен и трещин плоды очень мясистые Масса плодов бывает от 300 до 900 грамм при благоприятных условиях выращивания. Сорт реликвия Амиши из Миннесота, США. Вот так выглядит сорт в разрезе. Томат очень мясистый, сочный, мякоть розового цвета и много камеру этого томата. По вкусу это вообще томат превосходного вкуса, с хорошим ароматом даже самые гурманы томатоеды этим сортом останутся довольны этот сорт можно выращивать и в открытом грунте и в теплице, но опять же сорт требует и посынкования, и подвязки к опоре вести лучше в один-два стебля этот сорт салатного назначения также он отлично подойдет для приготовления томатных соков и соусов и еще мне этот сорт нравится, что он очень устойчив к неблагоприятным погодным условиям.